Здравствуйте! Прежде всего приветствую членов клуба «Мой друг Facebook и приглашаю стать попутчиками куда? Ну, конечно, по дороге к миллиону. Я Владимир Суртаев. Рад видеть вас на сегодняшней встрече со мной. Надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи вы станете не только моими друзьями, но и продвинетесь по дороге к миллиону еще на один шаг. Но прежде чем начать нашу беседу, я хочу ответить на ваш резонный вопрос. Откуда ты взялся? Кто ты такой, чтобы рассуждать о дизайне? Свой первый дизайн я сделал еще в детском саду. Да-да, именно когда мне было 5 лет. В садике у нас было занятие по изготовлению стаканчиков из папье-маше. Помните, такие все лепили? Все обклеивали стеклянный стакан кусочками бумаги. И мне показалось это однообразным и скучным занятием. Я увидел на шкафу огромный стеклянный круглый плафон-шар. Такие были во всем Советском Союзе, во всех школах, во всех заведениях. Ну, не было других светильников просто. Я попросил дать мне этот плафон для того, чтобы я смог сделать на нем шлем космонавта. Тогда Юрий Гагарин был кумиром всех детей, и я, конечно же, был не исключением и мечтал о полетах в космос. Воспитатель оценила мое желание и дала мне этот плафон. Когда плафон был обклеен, мне самому было сложно снять с него папье-маше, и, конечно, воспитательница мне помогла. После того, как он был мной раскрашен в серебристый цвет, он был самой желанной игрушкой в нашей группе. И мы все с удовольствием покоряли в нем космос и летали далеким звездам. Потом я пошел в школу и параллельно учился в художественной школе, потому что одного урока рисования в неделю мне было недостаточно. И я не мог без рисования прожить ни одного дня. После школы я закончил Новосибирский строительное училище по специальности декоратор-оформитель промышленных зданий и сооружений. И поступил в педагогический институт на художественно-графический факультет которым и защитил дипломную работу на отлично по теме оформления интерьеров образовательного типа. Благодаря этому уже в 24 года я работал директором средней школы. Но административная работа отнимала очень много времени, и на художественное творчество его катастрофически не хватало. И поэтому я стал свободным художником. Много работал, участвовал не только в российских, но и в международных проектах за что и стал в конце концов лауреатом международного конкурса «ГЕМА» в 2014 году. Я приглашаю для награждения ИП «Суртаев» Владимир Геннадьевич, производственное предприятие «Металлопластика. Алтайский край». Они выпускают комплекс «Детский игровой шатер» для оснащения открытых придомовых территорий и спортивных площадок. Благодарю вас. Вот я здесь среди лучших представителей Алтайского края. Более 300 моих работ украшает наш город и край. Но мне этого показалось мало. Я обратил внимание на социальные сети. А как вы думаете, что я там увидел? Вы не поверите. Непаханное поле для дизайнера. Я стал вникать в этот процесс как художник и узнал много интересного. И ко мне постепенно стали обращаться не только простые, но и знаменитые люди. Так я оформил шапку для YouTube канала певицы Виктории Самус, известного фитнес-тренера наших звезд друга Сергея Глушко-Тарзана Александра Прогрессова, сделал шапку для персонального визажиста Аллы Пугачевой Максима Галкина и других звезд Елены Павловой, она официальный преподаватель и тренер фирмы Биотек из Милана в Италии. В моем арсенале заказчики из Германии, Франции, Бельгии, Канады, США, Австралии, Израиля. хотя живу я в сибирском регионе России, в Алтайском крае, природа которого питает и вдохновляет мое творчество. И мне приятно, что я живя в провинциальной Сибири могу успешно конкурировать с дизайнерами всего мира. И помогает мне в этом YouTube и мой друг Facebook, благодаря которому, кстати, мы с вами сейчас и ведем беседу о дизайне в соцсетях. Похоже, что теперь, когда мы познакомились, самое время поговорить об этом. Ведь вы пришли узнать о значении дизайна в соцсетях, хотя из моего рассказа обо мне вы уже поняли, что главное значение дизайна – это привлечение новых друзей и не только из вашей страны которые могут стать вашими новыми клиентами. Не буду говорить о дизайне вообще. Это поистине бесконечная тема. А расскажу вам о значении дизайна в соцсетях и на Facebook в частности. Мы с вами видим, что с одной стороны, социальные сети сами по себе предполагают возможность запуска профиля или сообщества без особого дизайна. Ведь практически все уже готово. Это готовый шаблон для сайта. Остается только подобрать парочку привлекательных картинок, скачанных из Яндекса или Гугла, и вставить их на нужное место, и все, вуаля, профиль или сообщество готово. И именно поэтому многие начинают свой бизнес с создания сообщества, а уже затем делают сайт, или не делают сайт вовсе. И мы находим ежедневно множество подтверждений этому. Есть тысячи достаточно успешных коммерческих групп и страниц где вопросу дизайна не уделяли и минуты. А они существуют, развиваются и продают. Почему так происходит? Одни пофигисты и у них успех, а другие стараются изо всех сил осваивать фотошоп, наводят красоту, а толку нет. Здесь как раз тот случай, когда глаза боятся, а руки, мягко скажем, не из того места. Более того, для некоторых ниш качественный дизайн я бы даже не рекомендовал. Пусть в сообществе Екатерины, например, которая своими руками делает кукол или украшения, стоит на аватарке фотография ее собственной работы, и все. И этого вполне достаточно. Ведь стоит ей заказать качественный дизайн с выверенными линиями, градиентами, модными визуальными эффектами, как тут же ее сообщество потеряет ту изюминку и тепло ручной работы. Хотя, впрочем, некоторые дизайнеры смогут сделать оформление для таких сообществ без потери, Хейдмейт очарование, но это уже высший пилотаж для социальных сетей, который встречаешь далеко не каждый день. С другой стороны, я думаю, вам несложно представить, насколько возрастет конверсия коммерческого сообщества при численности в 30 тысяч человек, который, например, продает часы, если в него поставить качественную аватарку, обложку с правильным расположением номера телефона, сайта и адреса магазина. Чтобы человек мучительно и долго не искал где-то контактные данные, а сразу их увидел при первом же посещении. Чтобы на главную страницу в шапке был выведен товар, локомотив или услуга, основной продающий триггер или информация об акции. Говорю об этом, потому что знаю. Это работает. И теперь у вас стоит законный вопрос. Как определить, нужен моей странице или профилю дизайн или нет. Для этого давайте сначала определим, что такое страница профиля, а что такое бизнес-страница. Страница профиля – это ваш дом с вашим миром, в который вы приглашаете друзей. А потом своим друзьям вы рассказываете, чем вы занимаетесь и как все мы любим похвастаться, рассказываем о своей бизнес-странице. Значит, первый вывод, который мы делаем из этого – профиль – это наш дом, в который мы приглашаем друзей. А бизнес-страница – это наш офис, в котором мы принимаем клиентов. Соответственно, оформление должно быть таким же. Вы же не будете делать ремонт в квартире, в которой живете, таким же, как в офисе, в котором работаете, правильно? Вот. Значит, в доме на страничке профиля должно быть тепло, уютно и для вас, и для ваших друзей. А на работе? бизнес-страницы респектабельно, понятно и удобно как вам, так и посетителям клиентам. И вот тут начинается самое интересное. Вы читали книгу Фердинанда Ланберга Богачи и сверхбогачи? Если нет, настоятельно рекомендую. Он там описывает, как люди стали богатыми и как они живут. Главный вывод, который он сделал, изучая богатых людей, это то, что жилище человека изменяется согласно тому, сколько денег он зарабатывает. Он пишет, «Покажите мне жилище человека, и я точно скажу, какой статус в обществе он занимает». «Вы когда-нибудь видели, чтобы мэр города или губернатор края жил в двухкомнатной хрущевке?» «Ну вот, и я о том же». «А теперь скажите, он будет сам делать ремонт в своей квартиры, или пригласит дизайнера-архитектора, который грамотно обустроит его жилище согласно его вкусам и предпочтениям. Ну вот и вывод второй. Если для вас соцсеть – это лавочка, на которой вы с соседями обсуждаете новостные сплетни за чашкой чая или кофе, лузгой семечки, то сарафанное оформление и лубочный стиль своего в доску – это то, что вам надо. И для этого вам, конечно, не нужен никакой дизайнер. А вот если вы вышли на дорогу к миллиону, тогда вам стоит подумать, будут ли люди, которые пользуются услугами профессиональных специалистов, дружить с вами, когда зайдя в ваш дом, увидят, что он не соответствует заявленному вами статусу. Вот поэтому, прежде чем приглашать в дом дорогих гостей, сделайте в нем хороший ремонт, или хотя бы наведите элементарный порядок, чтобы люди, которые в него заглянули, Захотели прийти к вам в гости снова и снова. Теперь поговорим о бизнес-странице. Представьте на секундочку, что вы уже уверенно прошли по дороге к миллиону и покупаете автомобиль за 2 миллиона рублей. Вы куда пойдете покупать автомобиль? На автобарахолку под открытым небом? Или в компанию, которая смогла построить красивый автосалон с красивыми, приятными в общении менеджерами? Ведь вы много трудились и долго мечтали об этом авто, неужели вы его купите в подворотне? И лишите себя удовольствия от покупки. А как же гарантии на такой дорогой автомобиль, который вам дает автосалон, и владелец авторынка, который вы больше никогда не увидите? Согласитесь, что покупать престижную вещь в сомнительном месте у человека, который не хочет потратиться даже на оформление условий, в которых он работает, вряд ли кто-нибудь захочет. Или вот другой пример. Вам нужно на важное мероприятие. Для того, чтобы сделать прическу, вы пойдете к неизвестному парикмахеру, который может вам все испортить. Или пойдете к проверенному мастеру, который наверняка подарит вам хорошее настроение от красоты на вашей голове. Вспомните, еще недавно на рынках можно было купить разные драгоценные украшения. Сейчас я там не вижу таких продавцов. Все люди покупают украшения в ювелирных салонах. Там, где вам не подсунут фальшивку, и вы уверены, что покупаете золото, а не блестящую подделку. Все то же самое ожидает и вашу бизнес-страницу. Если у вас вкусная конфета, и вы сделали ей красивую запоминающуюся обертку, то человек увидит эту обертку, снова захочет ощутить сладкий вкус и неповторимый аромат вашего продукта. И не важно, конфета это или тапочки для спальни, самолет или полотенце – главное это статус вашего предложения чем выше его статус тем более богатый покупатель будет искать ваш продукт и дизайн здесь это первое на что обратит внимание ваш клиент надеюсь наша встреча была для вас полезной и если за неделю вы начнете скучать по встрече со мной то я жду вас в следующую субботу в это же время я расскажу вам Какие самые популярные ошибки совершают люди и неопытные дизайнеры при оформлении социальных сетей? Хорошего вам настроения и приятных выходных дней!